Уроки доброты расширяют географию и аудиторию. Нижегородский проект о толерантности к людям с расстройством аутистического спектра, созданный фондом «Время рассвета», прибывает в Ленинградскую область, в город Всеволожск. Неформальную лекцию проводит Екатерина Ферапонтова, директор Нижегородского благотворительного фонда. Каждый из вас что-то вынесет для себя достаточно интересное. Может быть, как минимум, для расширения кругозора. Сегодня ее слушатели не школьники и студенты, а ребята из реабилитационного центра, где лечат от наркомании и алкоголизма. И учат бороться с зависимостями. Я вот целый месяц просто ничего не делала, валялась тут. Я думаю, блин, да зачем? Типа выйду отсюда, ничего не изменится, мне точно не поможет. Ну, пока вот читать не начала. Кто-то поступил месяц назад, другие уже заканчивают лечение. Объединяет их одно – желание бороться со своими губительными, смертельными страстями и заново учиться жить в социуме и общаться с миром. А в обществе есть взрослые и дети, многие из которых выбиваются из нормы. И не то, что с маленьким ребенком, так и с обычным взрослым человеком достаточно сложно найти общий контакт. Екатерина Ферапонтова рассказывает ребятам, как найти общий язык с людьми с расстройством аутистического спектра, чтобы прочувствовать, как тяжело ребенку с раз, который не овладевает речью, общаться с помощью жестов. Леша старательно пытается показать Лизе ананас, пока безрезультатно. А с помощью следующего интерактива Семен узнает, что ребенок с раз очень остро слышит звуки. Все они сливаются воедино. Такие простые эксперименты заставляют нормотипичных ребят задуматься. Они сами порой месяцами и даже годами губили свое здоровье, не осознавая, насколько много им дала жизнь. А у детей взрослых с раз такого нет. И эта болезнь не лечится. Мне напомнило это эту проблему, что контактировать с людьми сложно, и пытаться нужно, и нельзя опускать руки. Э -э процесс есть, результат есть, так что... Добро победить. Да. Зависимость, она... Э -э Такая эгоцентрична, то есть она смещает акцент с посторонних людей, с помощи кому-то, да, то есть все, что мы можем сказать о добре, поэтому я считаю, что очень важно вообще информационно просвещать, и это понимание дает тебе какое-то... Я не знаю, ну, сочувствие. Ты не только о себе думаешь, да, а еще о ближнем, о чем-то вот таком. А чтобы добро победило, нужно просто знать, как вести себя с ребенком с расстройством аутистического спектра. И принимать его таким, какой он есть. И сегодняшний урок не только об этом. Основная задача такого проекта – это информировать общество. Здесь, наверное, первое было показать, что, ребят у вас есть все для хорошей, качественной, обычной жизни. У многих этого нет, того, что есть у вас. И пользуйтесь тем, что у вас есть в ваших силах, поменяйте эту жизнь. огромного количества людей нет тех инструментов, которые есть у вас. Организаторы уроков доброты готовы проводить такие встречи как можно чаще. Ведь за информацией будущее, в том числе здоровое будущее. Служба информации Александра Шеломцева, Михаил Городников.